Всем привет! Мы сегодня будем готовить грудку индейки. Можете взять грудку куриную. Мы будем ее делать с базиликом, помидорами и черным острым перцем. Перец черный, бывает не острый. Для этого нам понадобится кури... куриная или индюши... индюшачья. Для этого нам понадобится грудка, у меня индейка. Вот такие тоненькие кусочки, прям совсем. Также нам понадобятся помидоры, базилик, у меня зеленые, если у вас фиолетовые, можете использовать фиолетовые, перец черный и соль. Все, больше ничего, ну там еще ложка 2 растительного масла при обжарке, и вот больше нам ничего сюда не надо. Больше никаких приправ я, я бы вам не советовала. Это блюдо подходит для чередования, и поверьте мне, это на самом деле очень вкусно, очень такой праздничное блюдо, сочетание помидор и базилик великолепно, начнем грудку нам нужно очень-очень хорошо отбить, вот я вам советую или просто взять полиэтиленовый мешочек, или вот так вот в пленку сделать и отбиваем отбиваем очень хорошо, просто вот чтобы они были прозрачные такой вот почти прозрачный кусочек и так вот всю грудку берем лист листья базилика стволы не нужны потому что они ну, жесткие вот так вот листики Видишь, что это? гусеница натурпродукт а аккуратно тщательно это все нужно будет промыть убрать все рассмотреть вот так, листики мы берем, ну так хорошо. И помидоры нужно порезать, знаете, такими долечками. Это что, плодоножку? Плодоножку отрезаем и режем на такие тоненькие ломтики. Вот так. Это готово. Давайте, так, так. Теперь берем грудку, солим с двух сторон Солим, девочки, по вкусу, кому как нравится, но не пересолите. Так, и обильно, очень хорошо мы сюда добавляем черный перец. Вот это вот сочетание черного перца, базилика, помидор, это вот очень вкусно. Так, кладем помидоры, не жалеем. И вот так вот ручками измельчаем базилик и добавляем. Базилик тоже не жалеем. Вы знаете, базилик, кстати, очень хорошо хранится в замороженном виде. Вот если мне попадается такой хороший пучок, я обязательно его замораживаю. Все, накрыли. И вот в таком виде готово. И делаем вот так всю грудку. Так, ну, в общем, смотрите. Грудка индейки с помидорами, с базиликом. И готовить мы будем на сковороде и на углях. Это для тех, кто говорит, что сейчас жарко и готовить не хочется. Многие на дачах. Элечка, привет! Многие на дачах, и поэтому можете то же самое сделать на углях на улице. Итак, начнем. Угли готовы. Выкладываем. Раз. И два. Готовится будет достаточно быстро. В сковороде по 3-4 минутки с каждой стороны. Здесь, я думаю, будет также 2-3 минутки. В общем, смотрите, все зависит от того, насколько тонко вы отбили грудку. Время я засекла. Вот сейчас остается 10 секунд. Все, 2 минуты было на этой стороне. Переворачиваем. Видите, какая красота. Красота. Сейчас засекаем 2 минуты на другой стороне. Так, на этой стороне мы готовили 3 минутки. Поднимаем, смотрим. Видите? Но ну, я бы оставила еще на полминутки. Ой. Ой. Перевернула. Еще полминутки. Но в общей сложности... Минутки 3 на одной, на другой. В общем, переворачивайте, смотрите. Все зависит от вашего мангала, от расстояния, расстояния от решетки до углей. Ну, в общем, вот такая вот красота получается. Главное, не передержите, потому что будет сухое и не очень вкусное. Ну все, у нас это приготовилось. Выкладываем. Вот так. Сейчас я разрежу. И мы будем пробовать. Вот, посмотрите, какая красота. Поверьте мне, это очень вкусно. Так, это у нас готово. Теперь мы будем готовить на сковородке. Так, ставим сковороду на плиту. Включаем. Ставим сразу на большую мощность. И ждем, когда она нагреется. Добавляем примерно 2 столовые ложки растительного масла, даже, наверное, полторы. Много не надо, просто вот, чтобы смазать ее. Если у вас есть сковородка такая, знаете, гриль, готовьте на ней. Сковородка нагрелась, выкладываем грудку. Затекаем время 3 минуты на одной, 3 минуты на другой. Огонь убавляем до среднего и Прошло 2 минуты, переворачиваем. Смотрите, как аппетитно это выглядит. Так, и оставляем еще на 2 минуты, но я бы еще накрыла крышкой вот так. И оставляем на 2 минуты. Вот такое блюдо у нас получилось. Вы знаете, оно такое самодостаточное. Здесь даже не нужен гарнир. Но если вы хотите, кто не надеете, там можете рис, можете картошечки отварить. Поверьте мне, это на самом деле очень вкусно и полезно. Я всем рекомендую приготовить это блюдо. Всем желаю здоровья, самое главное. Не болейте, худейте с удовольствием. Всем пока!